Мужчины, ребят, вот давайте, у меня к вам... А, идите ко мне, пожалуйста. Вы по факту так-то почти одинаковые со мной, У меня к вам просьба такая. Я хотел бы, чтобы у вас сейчас был вот раунд, большая-большая, очень большая работа передней рукой, подготовленная. И все это ради только одной хохмочки, а именно двойки. Вот я хочу, чтобы не просто зарубиться где-то, нет, ну получилась ситуация, что близились, здесь подраться, базар нет. Ну но, но это все передняя рука через длинную двойку, скачковую двойку. вы вот хочу, чтобы минимум раз, ну четыре, пять раз пробили двойку скачков. Передней руки много? Нет, одиночные, все вы боксируете, но все вы пытаетесь пробить двойку, ясно? Скачковую, длинную двойку. Это может быть дернуть. Ясно? Это может быть атака-вызов. Это может быть оттянуться. Это может быть просто отпрыгнуть. Это может быть просто прыгнуть даже. Понятно? Но опять. Плечики, ручки бросаем. Хорошо? Обыграть. Пожали руки. Много передней руки, двойка, а все остальное сами. Время! Бокс! И чё ждать стали? Чё бы сразу двойку и как не дать, а? Молодец! Передней рукой, передней рукой, по рукам. Не будет двойка состоящего, двойка из движения бьется. Молодцы, но левое бедро включить. Двигайтесь, двигайтесь, из движения. Передняя рука по рукам, по локтям, кидайте, кидайте, кидайте ру рулевую. Как только партнер остановился, имеешь полное право сразу впрыгивать двойку. Молодцы. Много, много передней руки. Никто не запрещает повторять двойку. Стоя на полной пятке, не успеете вы за партнером. Двигайтесь на передней части стопы, пожалуйста. И тут же хорошо, провалил и тут же, доставать. Стоп! Стоп! Ребят, у вас у всех есть маленький-маленький костяк. Ребят, смотрите. Отойди. Посмотрите. У вас нет левого бедра. Вы без этого не зарядите. Вы сразу же вот тут проваливаетесь. Вот это включите левой пятку. Больше, больше, больше. Сброс, сброс. Работайте, кор. Время. Пускай по рукам, пускай по, по локтям, но пробить. Пытаться пробить двойку из движения. Левое бедро вкручивайте. Заставить себя сработать передней ногой. Левая пятка, левое бедро. Прыгнуть. Не надо долго, не надо ждать партнера. Ай, валитесь, ай, валитесь. Ногами, ногами. Ну заставь себя, прыгни хоть раз. Вот сейчас было интересно. Ответ. Где двойка в ответ? Двойка? Ах, вот нет левой ноги. Сейчас хорошо было. Заставить себя левую ногу заставить. Заставить левую ногу включить. Брэк. 15 секунд дорабатывай. п. Левое бедро! Время. Молодцы. Подойдите ко мне оба. Ребят. Вот а, смотрите, что сейчас самое главное? Что сейчас самое главное вы добились, основываясь на мои слова? Самое главное. Да ты. Попытался в конце ударить? Да. Вы пересилили себя. Это, это пропустить на встречу Правильно, правильно. Это тоже ты, тоже ты боишься этого. Это нормально. Если ты этого не боялся, за психиатр, психиатру, такая. справка нужна была бы, если ты этого не боялся. понимаешь? То же самое всегда касается. Но сама по себе эта двойка это не открывающаяся. Почему ты боишься? Не потому что ты а, на этой двойке, а потому что ты некорректно бьешь саму эту двойку. Потому у тебя и сидит этот страх. Потому что ты саму эту двойку пробивая вот таким образом... Смотри на меня сбоку. Вот здесь ты... Смотри на меня. Вот здесь ты нарываешься напрямую, во встречу. А пробивая вот такую двойку, ты закрыт. В, в ударом, сам удар является защитой. И в конце это получилось приблизительно так. Но самое главное, вы заставили свой мозг уйти от чего? От состояния какого? Покоя, комфорта. Выйти из зоны комфорта, да, как говорится? У меня да. получилось. Правильно? Разлик у тебя получилось. Не совсем сто процентов, но ты, вы заставили себя все равно попытались сделать это движение. Вот это самое главное. Самое сложное, еще раз повторяюсь, перенести вон ту работу со снарядов, в зеркало, с бою с тенью, на работу с партнером. Не то, что у вас получилось, а вы заставили себя это сделать. Вы попытались себя заставить это. Вот это самое главное. Вот этот рубеж уже пройден. Понятно? Молодцы. Спасибо. Пользуйтесь. Себя попробовать сделать, перенести на ринг, то, что отрабатывали. Это самое сложное. Если получилось, не получилось, это уже следствие. Если ты пробуешь, если ты пытаешься заставить сделать это движение в бою, тем более вольной работе, это уже большой прогресс. Вот это самое важное. А то, что оно корректно, некорректно, там, получается, это уже не принципиально. Главное, ты пытаешься это сделать больно в больном работе. Самое важное. Да, дорогие.